Меня зовут Климов Сергей, я из города Пермь. Вообще я занимаюсь, как говорится, в миру Мониторингом автотранспорта защиты от угона. Ну, это такой бизнес, который уже настроенный, который пора уже давно передавать. Там разные функции передал, финансовые пока себе оставляю. Ну и в надежде на то, что у меня появится время именно на подготовку к моей пенсии, которая была через 15 лет, сейчас уже через 20. Надо чего-нибудь такое пассивное, такое постепенно-постепенно подготовиться, чтобы ну, жить нормально. Как те самые старички из-за границы, которые гоняют везде, там улыбаются, смеются, в кафешках зажигают. Я сначала вот задумался об этом где-то прошлой осенью, когда был вот этот бум криптовалюты. Я об этом хотел узнать уже давно. Давно у меня даже ребенок в весной 17-го года это узнал, но я так и не понял, как это покупать. Потом нашел людей, которые мне научили которые провели психологическую подготовку, участия во всех этих хайпах, то, что надо отстраниться там со стороны, там потихонечку, полигонечку, все мы графики изучили. Научился, ну, очень такое мнение распространенное, что чтобы быть в инвестициях надо огромные деньги, вот. там я как раз понял, что 500 рублей через Telegram-бот отправляешь и ты уже участвуешь в инвестициях, которые там потихоньку растут, вот. потом до меня дошло, что есть еще много стратегий, начал там в интернете смотреть, там доходные дома вот эти, деления, потом вот смарт-шеринг недавно появился, то, что мы все обсуждали. Вот, все это, конечно, интересно. Можно потихоньку, полигоньку. я даже понимаю уже, что можно это желательно даже не за свои деньги делать, там еще большую доходность будет, и, ну и приятнее так. Если, например, ты уже уверен, что какую-то сумму отдаешь эти, ну, эти кредиты, что у тебя доход больше, чем ты отдаешь на погашение кредитов, это значит все нормально. Там год, два, три и так далее, только будет приумножаться. Сейчас самое главное вот, подпитываться вот этими стратегиями. Я про территорию инвестиций еще инвестированием э, в мае думал приехать, там не было времени. Потом подождал специально, когда откроются продажи на эту встречу. По самой низкой, наверное, цене вошел в эту инвестицию. Это же тоже очень важно, что инвестиции не только там где-нибудь заработать, а и научиться. В криптовалюте, например, ну там не то что не только криптовалют, а вообще графиками трейдинга владеть, как бы читать их уметь. Потом вот здесь вот какие-то стратегии для себя понять. Ну и самое главное, конечно, вот то, что здесь происходит, то есть тут самая вот практика настоящая. То есть тут вот тебе рассказали, вот прямо бери и делай так же. А рядом сидят еще люди, справа, слева, спереди, сзади, у которых уже есть опыт. Можно у них спросить, они говорят, да я это делал, вот надо так, так и так. То есть это еще большой плюс. То есть я считаю, что такие встречи, вот как здесь, на территории инвестирования, они намного ускоряют приближение цели, которую мы ставим. То есть, если мы выбираем стратегию, тут тебе все помогают уже, как это сделать. Если у тебя нет денег, ты можешь маленькими там какими-то инвестициями в пуле поучаствовать. То есть, для того люди здесь и собираются, чтобы, как муравьи, там, большую работу сделать, там, своей. своей, вот, и какую-то инвестицию соразмерную получить. Так что вот, стремимся инвестировать, добиваемся пассивного дохода, чтобы лежать пузом кверху на море и прочее.